Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я сделаю обзор на рабочий стол. На моем рабочем столе есть <coughs> этот компьютер. Короче, папка с Майнкрафтом. Steam. Discord у меня есть еще. Origins у меня еще есть. Это Epic Games Launcher. Battle.net. ABS, естественно. А его набеги... И Вичер 3. Потому что Вичер 3. Хорошая игра. Ну так, тут еще есть папочки с карточками. На магнит, Я просто абузер жесткий. Ноутбуки. Ноутбуки это такое вообще на самом деле. Фоточки всякие. И сейчас вот моментик, когда с одного дня перейдет на другой. С 28 марта на 29. Сейчас я дождусь и видео закончу. Сейчас, сейчас. Ну типа, ну типа, я начал, на начал записывать 28 марта. А... Закончу 29-го, типа его через день целый видос снимал. Реально, кстати, подписывайтесь на канал, и больше такого контента будет годного, на самом деле. Сейчас, сейчас, сейчас, 29 марта сейчас уже будет. 29 марта, все. Всем пока, парни.